Завод «Пластблок» на рынке строительных материалов известен уже более 10 лет. На производстве в качестве сырья используется полистирол-бетон, один из самых перспективных материалов из класса легких бетонов. Пластблок – теплее дерево, при этом не горит и не гниет. Он не боится воды и безопасен для здоровья человека, а также прост в использовании. «Пластблок» – это универсальный материал. И применяется он в качестве, скажем, стеновых и перегородочных блоков в виде э, перемычек над окнами, над дверями, в виде плит перекрытий жидкого раствора полистирол-бетона для утепления стен, кровли, а также стяжки пола. Совсем недавно пластблок появился в виде крупногабаритных стеновых панелей для ускоренного строительства. Из них можно возвести двухэтажный дом буквально за 2-3 дня. Эти дома можно строить круглый год, так как склеивание панелей скажем, происходит с помощью специальной монтажной пены, которую используют и в зимний период. С помощью таких панелей можно сэкономить и на строительстве за счет того, что стены не нужно будет дополнительно утеплять и штукатурить. Дом собирается по чертежам, как конструкторы, получается ровно таким, каким его задумали и спроектировали.